Сорт острого перца москон Этот перчик относится к виду Capsicum chinens. Это сверхострые сорта. Острота такого перца от 100 до 500 тысяч единиц по шкале скобеля. Это довольно острый перец и очень высокоурожайный. Посмотрите, какое количество здесь плодов. Я его обрезаю. Он созревает. Очень хороший и очень приятный сорт. У него фруктовый цитрусовый аромат с небольшой пряностью высота такого кустика может достигать от 70 до 90 сантиметров если будете выращивать его в цветочных горшках высота его где-то будет в пределах 50 сантиметров этот сорт многолетний Ее можно выращивать как в открытом грунте так и в теплицах перчики созревают вот зеленого потом до оранжевого цвета и с оранжевого, уже в конце, до такого вот темно-красного цвета. Плоды могут быть длиной от 4 сантиметров, он неприхотливый, его можно выращивать в любых условиях. Как все Хабанера, он не очень любит частые поливы. Если умеренно будете поливать, он даст вам хороший урожай. Видите, какие они ребристые. Могут быть и такие вот. Вот сначала с ребристых, они становятся вот такие вот, слабо ребристыми. Хотя в нижней части, вот эти вот, вот, такие вот, видите? Некоторые менее, некоторые более. Некоторые бывают, видите, как вы, здесь острый носик, здесь более тупой. Очень очень хороший сорт, ребята, советую вам. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.